И эта квартира вам понравится. Друзья, всем привет. В сегодняшнем выпуске квартира с ремонтом, с видом на море. Я думаю, она вам очень понравится. Если не понравится сама квартира, то должна понравиться цена. Поэтому обязательно досмотрите это видео до конца. Территория закрытая, благоустроенная, смотрите. С пальмами, с лавочками. Соответственно, есть видеонаблюдение. Мусорные баки прямо на территории. Цветочки бандус для людей с ограниченными возможностями красота все брусчаточкой выложено вот так выглядит сам дом посмотрим что на другой части двора есть мангальная зона там рукомойник и соответственно парковка к нашей квартире есть парковочное место давайте вот так еще покажу ну и где вот такое увидите это все относится к нашей территории смотрите как тут все красиво, есть детская площадка, вот такая вот, да, спортивная площадка. М? Красота? Напишите в комментариях свои впечатления. Не знаю как вы, а я в восторге от этой квартиры, что это шиповник растет на территории, розы, ну круто, реально круто. Вот такая территория здесь еще есть. То есть, если вы жарите шашлыки, например, да, и вам не хочется подниматься домой, в туалет, например, вам захотелось, то вы можете воспользоваться вот туалетом общественным. Ну, согласитесь, круто же. Шикарная входная группа с картинами. Есть лавочки. Хороший лифт, спускается на парковку, в лифте есть зеркало. Витиляция, парковка для колясок и великов. Итак, заходим в квартиру. По документам 114 метров. Плюс балконы. Смотрите, какой просторный коридор. Вместительный шкаф. Санузла 2. Это первый. Стиральная машинка. Шкафчики. Полотенцесушитель. Душевая кабина. Ремонт качественный. Это паркет. Далее второй санузел уже с ванной все в светлых тонах дорогая сантехника да вообще ремонт я вам скажу не дешевый и практически новый биде в квартире особые не жили кстати полная стоимость в договоре Статус. квартира кладовочка первая спальня как большая с двумя окнами Деркла. Дорогая итальянская мебель, кстати. Люстры. Ну, само собой, кондиционер. Давайте вот так мебель покажу, что она действительно хорошая. Вид из окон покажу. Еще с балкона. Море очень даже хорошо видно. Двухуровневые потолки. гипсокартоновые с подсветкой. Давайте вот так еще включу. Вот. далее кухня-гостиная здесь тоже двухуровневые потолки с подсветкой газ соответственно двухконтурный газовый котел поэтому коммунальные платежи будут минимальный большой телевизор в общем кухня то что нужно большая кухня во двор, эх, тут сеточка. Видно, что во двор. Повторюсь, мебель, дорогая, итальянская. И зал. Диваны раскладываются. Кондиционер занося. Тоже двухуровневый потолок. Давайте вот так вот выйду я на балкон, чтобы вы посмотрели, какой с одного балкона и какой вид будет с другого балкона повторюсь 114 метров из балкона и того около 120 метров вот такой чудесный вид море очень даже хорошо видно и прежде чем я озвучу стоимость попрошу вас поставить лайк ведь это совсем не сложно напишите что-нибудь в комментариях и, конечно же, подпишитесь на канал, если до сих пор этого не сделали. Там нужно поставить колокольчик, чтобы не пропускать интересные предложения. И, соответственно, ждем вас во все наши соцсети. Но стоимость данной квартиры – 28 миллионов. На мой взгляд, это куда более чем адекватная стоимость. Если сравнить с аналогами, «Морская симфония», кстати, появилась квартира по самой низкой цене в этом комплексе. 45 метров, видно полосочку моря, стоимость 12 миллионов. А здесь с ремонтом. По 200, сколько? По 225, что ли, получается. В общем, готов ответить на все вопросы по телефону, которые появятся на ваших экранах. У меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, канал волк До новых видео. Пока.